Всем подписчикам привет! Хотел с вами поделиться своими наработками для сохранения остроты зрения до глубокого приклонного возраста. Эти приемы основаны на различных школах традиционной медицины. Это индийские приемы, китайская джензионерапия, приемы точного массажа, приемы тратака это из индийских всех трактатов, которые позволяют вам сохранить зрение до преклонного возраста и избежать таких проблем с ним, как гомокома, катаракта, прогрессирующая близорукость или дальнозоркость, миопия. Они опробованы мною на протяжении всей жизни и позволили уже за 70 лет, с лишним я уже живу на этом свете, оставить, сохранить остроту зрения примерно на одном и том же уровне. Что это за приемы? Показываю первый прием. Это приемы точного массажа. Зинь-мини. Это точка, которая находится во внутреннем углу глаза на поверхности орбиты. Она находится на обесечении трех меридианов. И отвечает за остроту зрения. Как ее найти? Вы должны от края внутреннего глаза переместить палец по носу до бугорка. Здесь бугорок. Симметрично слева и справа. И на эту точку надавливать на протяжении 80 секунд. Нашли ее. Придавили и отпустили. При этом палец не убираем с точки. Вот такое движение. Надавили и отпустили. Так нужно сделать до 10 раз. Надавили и отпустили. При этом вы можете заметить, что острота зрения улучшается прямо на глазах. Вторая очень важная точка. Дзень, дзеньминь которая не, вне и очень важная точка вне находится на вну, внутренней крае брови. Если вы пойдете вниз по орбите глаза, то здесь вот э, на пересечении орбиты на, на, находится впадинка такая и бугорок. То, от бугорок как раз эта точка и, и будет у вас искомая дзень, дзинь минь вот она. Нашли ее. Точно так же можно воздействовать на нее или одной рукой, или кончиками пальцев надавить на эту точку. Надавить до появления чувства распирания в глазу. Дзен дзиньми. И отпустить. Точно так же сделать в количестве 80 раз, не убирая палец при этом с точки. Значит, две очень важных точки, которые наверняка вам позволят прояснить зрение. Вторые приемы, это приемы э, тротака, это гимнастика для глаз йоговская. В чем ее суть? Вы должны разогреть ладони, потерев их друг от друга до появления теплоты и закрыть глаза. Э, оба глаза чтобы у вас ладони касались глазных яблок. Это так называемые приемы пальминг. Вы должны закрыть и на протяжении 10 секунд примерно прогреть глаза. При этом убрать и немножечко проморгаться. Второй э, прием стратаки – это тренировка глазодвигательных мышц и мышц которые отвечают внутри глаза за фокусировку зрачка это приема Тротака. вы должны пальцем прикоснуться примерно до середины брови и глаза свести на этот палец то есть настроить взгляд на этот палец и затем перенести взгляд вдаль куда-нибудь э, ну, можно на природе если то далеко за счет этого вы как бы настраиваете лизу фокусируйте ее внутрь перемещением э, мышцами кривизну в хрусарыка меняем и вне это прием очень хорошо тренирует именно вот эти э, мышцы отвечающие за рефракцию то есть за настройку глаза еще один прием хороший очень восьмерка вы должны э, глазным яблоком вот, вот так вот по восьмерке сделать несколько поворотов вы должны просмотреть влево до конца на переносицу и вправо до конца и на переносицу то есть у вас глаз движется по восьмерке это упражнение тоже очень хорошо позволяет тренировать глазодвигательные мышцы. Спасибо всем за внимание.